Привет, друзья мои! Сегодня я хочу показать, как я готовила запеканка. Запеканка из кабачков и курочки. Она получилась очень вкусная, сучная, обедитная. В общем, мне понравилось. Начинаем готовить со мной. Значит так, мои дорогие, для запеканки нашей из кабачковой курицы нам понадобится, соответственно, Курица. Это филе куриное. 400 грамм филе. 3 кабачка. 100 грамм твердого сыра. И 4 ложки столовые сметаны. 2 столовые ложки пойдет у нас на маринад для курочки. И 2 для того, чтобы смазать сверху корж. Так, затем 2 яичка. 2 луковицы. И две, это не реклама, и две чайные ложки горчицы. Так, режем кубиками наше филе. Вот такими кубиками мы нарезали нарезали наше филе. Теперь это мы перчим, солим, добавляем сюда сметану, добавляем горчицы и хорошо перемешиваем. Перемешала, отставляем маринад, пускай настаивается. Теперь берем лук, чистим и режем полукольцами. Нарезали полукольцами и теперь на растительном масле жарим до полуготовности. А тем временем берем кабачок и натираем на крупную терочку. Натерли кабачки на крупной терке. Теперь мы солим их. Посолим, перемешаем, и даем им постоять минут 5 10 для того, чтобы они пустили сок. Лук мы поджарили до прозрачности. Как видите, теперь мы откинули нас, Я откинула наситочка, чтобы он остыл, так как надо добавлять его в холодном виде, и стекло подсолнечное масло. Теперь хорошо отжали мы жидкость из наших кабачков. Добавляем сюда уже остывший лук, два яйца и наше мясо замаринованное. Это все сюда со всем маринадом и хорошо перемешиваем. Перемешали. Теперь берем форму для запекания 22 сантиметра в диаметре, застилаем пергаментной бумагой и высыпаем сюда все наши и распределяем равномерно. Так, разровняли. Теперь сверху мы смазываем одной или двумя столовыми ложками сметана. Так. Тоже везде, по всему периметру. Смазали сметаной. И теперь в разогретую, разогретую духовку ставим на минут 40 при температуре 180 градусов. За 5 минут до окончания выпекания мы посыпем сыром. Стали за 5 минут до готовности натерли на крупной терке. Ну, я на средней натерла, вы можете на крупной сыр твердый и хорошенько посыпаем и ставим еще в духовку на 5 минут у каждого разная духовка разные нагревы поэтому чтобы знать когда это за 5 минут до конца то будете смотреть в общем жидкости не должно быть должна вся жидкость испариться и тогда уже достаете и посыпаете сыром так все ставим опять в духовку Наша запеканка готова. По краям сначала мы ее тихонечко так обрабатываем. Даем остыть. Снимаем нашу форму. Так, вот такая, вот такая, вот такая она. Выглядит аппетитно. Говорю честно, я готовила сегодня первый раз. Это я вычитала в интернете этот рецепт. И решила продегустировать. Ну, как всегда, я это люблю делать. Хочу попробовать. Там описано, какое оно вкусное. Прям ням-ням-ням. Ну, -ня -ня. надо же попробовать. Сейчас мы попробуем. Ой, тянется прям как в рекламе. Так. Вот так она выглядит. Сейчас резкость. Опа, опа. Так, ну что, дегустируем. Вы со мной? Сейчас попробуем. Ну, в общем, вы слушайте. Угу. Ну, достаточно вкусно. В общем, вкусная запеканка. Готовьте по моему рецепту. Приятного всем аппетита! Всего хорошего!